Всем здарова, дорогие друзья, с вами Алекс, и извиняюсь, то что видеоролики выходят так поздно, просто у меня нет больше свободного времени, поэтому приходится выкладывать их вечером. Но надеюсь, вы на меня не обижаетесь и все будет хорошо. Ладно, так или иначе, сегодня поговорим о игре Привет, Сосед. И в целом мы поговорим обо всех частях. Давайте разберемся, какая часть была самой страшной и самой интересной лично, по моему мнению. А свою самую любимую часть напишите в комментариях. Будет интересно почитать. Давайте начнем с того, что пока не вышло халлоу номер 2, ее затрагивать не будем. И то есть ни альфы, ни беты, ничего трогать пока не будем. Но если же брать ее включительно, то халлоу номер 2 бета вышел очень даже неплохой и в целом интересный, который можно посмотреть и поиграть. Но если не брать ее включительно, то давайте поговорим об этих частях. Вообще самая любимая часть лично для меня это халлоу номер 2, потому что она самая лайтовенькая. Очень хорошие текстуры, красивый город, правда баги на анимации, но, кстати, во второй части доступна консоль, что очень-очень даже прикольно. Мы можем придать за карты, поработать с консолью, посмотреть, что находится в секретной локации и узнать много чего интересного. Также Холл номер 2 это одна из тех картиф, которые... Мне нравится, потому что там есть рабочий телевизор, хорошие звуки, да и, в принципе, интересный сюжет. Игра проходит достаточно быстро, но лично, по моему мнению, она вышла достаточно неплохой. На следующем же месте идет Холон Альфа 4. И именно с данной части я познакомился с Холон так полноценно, потому что я слушал Холон один, 1, я слушал Холон 2, 3, но 4 Альфа стал для меня первый герой, в которую я прям реально погрузился. А все остальные альфы были уже просто познавательными, как просто быть для того, чтобы я узнал полностью сюжет и покупался в данной игре. Если брать в плане хоррора, то бета 3 и альфа 3 просто незаменимы. Я напомню то, что альфа 3 происходит в ночи, и там все просто очень-очень круто выглядит. Это прям ночи, это прям стелс-хоррор, который должен быть в самой Холлон и это та задумка, которая должна была быть. Если брать Hello Игры обычную версию, а именно полную часть, то это просто сочетание всех прошлых частей в одной большой, в одной большой куче с, ну, с сюжетом и совсем взаимосвязанным. Она в целом вышла неплохая, но я бы не сказал, что это самая любимая моя часть. Также приветствуйте прятки. Я прошел полностью игру, в целом знаю сюжет и так далее. Да, для сюжета и для самой. самого понятия игры она очень неплохая, но как для игры она мне не очень понравилась, потому что отсутствует. Главный хоррор персонаж, но по сюжету в принципе неплохо. А вот свою любимую игру напишите в комментариях. С вами был я Алекс. Всем удачи!